Citroen сделал ее мобиль, точнее ec 4 x но графически первая буква слишком сильно напоминает седьмую букву русского алфавита. Неизбежная ассоциация усиливает тот факт, что это электрокар, а точнее полностью электрическая версия модели C4x, которая появилась сразу после премьеры европейского Peugeot 408, с которым у Citroen определенно общие гены. Кроссплатформенность и мультибрендовость открывают удивительные возможности — таким манером можно выдавать новинки раз в неделю, пока потенциальные покупатели не заблудятся в модельном ряду окончательно. Несмотря на очертания фастбека, Citroёn C4X — это седан, выполненный в кроссоверной стилистике, как и исходный хэтчбэк C4 образца 2020 года. В отличие от Китая и России, где публика уже бывала знакома с четырехдверными Ситроенами c 4 в Европе седаны еще не продавались. Поэтому французы облекли новинку в кроссоверную форму и снабдили внедорожной приставкой X. Однако реальный дорожный просвет у новинки меньше 16 сантиметров, а привод строго передний при полузависимой балке сзади. Альтернатив платформа CMP не предполагает. В пресс-материалах электрической версии ec 4 x уделили больше внимания, чем всем модификациям с ДВС вместе взятым. Среди технических характеристик на первом месте запас хода — 360 км против 350 у хэтчбека. 100 киловаттная бортовая зарядка позволяет восполнять запас энергии со скоростью 10 километров в секунду. И за полчаса батарея емкостью 50 киловатт-часов будет заряжена на 80 Кстати, гарантия на батарею 8 лет или 160 тысяч километров. Производитель обещает, что до этого момента аккумулятор сохранит 70 первоначальной емкости. Динамика уже не так впечатляет, и 136-сильный электромотор способен разогнать машину до сотни почти за 10 секунд, а потолок ограничен на отметке 150 км в час. Такая и только такая версия будет доступна на рынках большинства стран Западной и Северной Европы. А вот остальной мир получит возможность выбирать либо электрокар, либо машина с традиционным ДВС. Таковым будет либо турбо-тройка Putek, развивающая 100 или 130 лошадиных сил, либо полутора литровый дизель Blue hdi Коробки передач, шестиступенчатая механика для базовой версии и восьмиступенчатый автомат для остальных. Производство новинки начнется в августе на испанском заводе Stellantis в Мадриде.